приятного просмотра. Так, то есть ты вот это предлагаешь передать функционал сразу, да? Да, вот прям копирую с B3, да, вот, да, эту штуку копирую и туда функционал вставляй. А, ты еще выписал, да, что ты там будешь делать? Это вот ты выписал 23 пункта, что ты делаешь? Ну, что-то, да, что-то выписывал. Угу. Ну, ты это типа будешь передавать девочке, да, какой-то? мальчишку ну вот по вот этому маркетингу они же приведут тебя к деньгам да получается вот эти вот я очень рассчитываю этот ну если мы врачей не наймем то тоже ну не на кого трафик будет лить вот смотри если вот желтые получается они без да, это сделают да или как ну с минимальным моим участием Uh -huh. То есть вот это от меня требует полного погружения. Uh -huh. это. А это в формате только ну, постановки задачи контроля. Так, а не завершенки ты свои писал? Конечно. Сколько у тебя получилось штук? Ну, немного. Но это, я так понимаю, не все, наверное. Я еще uh -huh. по ходу пьесы у меня что возникает, я сюда дописываю да да то есть что-то возникает и дописывает допи даже самые мелкий, ты не это и это личные тоже да там у тебя получается есть да у меня сейчас личных нету я сейчас вот у меня сейчас такое такой период я короче с 10 до 10 нон-стопом каждый день а дома то ничего не надо делать что ли тебе ты же наоборот там если ничего не делал дома ты накопил там капец пока ничего не надо пока вот ну ты смотри, личные тоже сюда записывай. Ну, если если тут, который меня отвлекает, туда. Нет, вообще, который ты вообще хотел сделать, ну прикинь, мы сейчас все сделаем, у тебя все делегировано, что ты будешь дома делать? О, дома здесь не буду возиться. Ну да, ну там, я не знаю, полку прибьешь, шкаф там перенесешь, не ну, то есть такие есть задачи у тебя? Нет, там дома нету таких. Ага. Ну дома есть одна задача лампочку поменять. Ну вот, видишь, ну, как бы она же у тебя в голове сидит эта задача. У тебя задача работать миллион и лампочку на кухне поменять. В принципе, столько же места занимает ну, в твоей голове. <смех> вот. И смотри тогда функционал. А, ну вот задачи, давай, вот ты выделил зеленым, что точно долбанешь, да, получается. Ну, в задачах, в, три, ну, в самой первой вкладке задачи, которая, ну, вот где ты писал, да, вот эти. Ну, вот есть, это, ну, сто пудово, вот это буду делать, да. То есть это ну, вот, вообще, Дату, когда. Думать, как я это буду делать. То есть буду тактику думать уже. Ну, дату, когда закончишь. Ну, то есть мы, чтобы созвонились с тобой, я говорю, о, рекламу разместил, о, это сделал, это сделал, это сделал. Чтобы мы могли по дням, да, с тобой раз. Ну, то есть, чтобы. Ну, Мне 14-го читаться надо по ней. Ну вот, пиши, разместить пост 14-го. Ну, короче, закончится задача. Рекламу на пост там тоже такого-то закончится. Ну вот, вот это тоже. По сути. Вот это... Так, вот это вообще функционал. Держать баланс, это, это функционал. Да, вырезай его отсюда и туда вставляй. Так, дальше. Это тоже функционал. Вот, видишь, да, чтобы Ты понимал, что какая-то штука там часто повторяется нет ну вот получается пока пока получается вот так вот и вот это тоже к 14 -му. то есть у меня по сути вот эти задачи на эту неделю ну и все вот хватит то есть... потом... и здесь подожди хватит у меня еще вот у меня вот здесь еще задач мне нужно админа нанять двух админов, да, я сюда даже не вводил его. Почему я сюда не вводил его администратора? Непонятно. Мне нужно менеджера вывести и обучить, да? Еще параллельно что мне нужно сделать? Мне нужно понять, а кто у меня обрабатывает новые заявки? Типа мне нужен менеджер на постоянных клиентах и менеджер на новых клиентах. Все-таки надо разделять эти два потока. Соответственно, нужно с персоналом тут решить, что с этим делать, потому что я вот сюда это бомбанул, то есть, ну, я сам физически успе... не успеваю обрабатывать все. А если я прошу этим заниматься менеджеров по постоянным клиентам, то, ну, их, ну, короче, ну короче, это, это, ну вот открой функционал. Да сделать так, чтобы можно было список сделать. Ну вот учет МЦ удали, статистику тоже удали. Вот. Эту сдвинь туда, как бы, да, правей и протяни список, сколько это получится пунктов. Короче, у меня было максимум. Ну вот клиент 23 было у него. 23 функционала. Да, и там уже на пороге, ну, как бы, ну, как бы, такой шизофрении, в общем. Шизофрении, да. Ну, вот, у меня на пороге шизофрении я нахожусь. Ну, да, это, ну, не круто, это, ну, прям... Круто, конечно, я не говорю, что это круто. И плюс ты еще задач себе там нарезал, как бы, ну, нормально, да, там. И плюс у тебя не завершенных там 40 штук. То есть у тебя 31 штука повторяется каждый раз, да, там, условно. И то, что-то повторяется, что-то не повторяется, что-то ты еще не запустил, но у тебя это в голове уже есть. Да. Задачи, задач, сколько у тебя там штук? Вот, ты еще там менеджера и админа еще не нанял? Да, так да в, чем, в чем и этот, в чем 25, заговор. 25. 25 сейчас, как минут. говорится, да, от чего отказаться можно. 21, а... 21 задача у тебя получается. Вот. Ну и незавершенки. Давай посмотрим, что ты там наклепал. Вот, у тебя 45 получается, да их? Да. И это еще не все, то есть ты еще не все выписал. Только ты что, вспомнил на скорую руку. Uh, да. Ну, типа, вот видишь, это незавершенка, она же стоит в задаче. Uh, ну вот, на это админа, на нет менеджера. Ну, то есть я такие прям вообще все, что, что, что было забрать шкаф, нафиг он нужен, шкаф. ну Смотри, давай как, знаешь, делаем, а, ну, все ты точно не успеешь сделать, ну, стопудово за два дня, там, или за неделю, <с prevents D: cientesnia> <cumac NAS -cemos> вот, а точно ты, допустим, вот, ну, по задачам хватит, вот, все, что ты желтым проконтролируешь, зелененькое сделаешь за неделю, вообще, ну, сверху и выше, вот, нам, <с racket> ну, нам же не надо тебя в, в это... Ну, с тебя выжить все, а потом ты ничего не сможешь делать Ну, как бы, ну... А я стойкий парень так-то. Просто мне понимать, что нужно это. Что нужно, на что вот. сосредоточиться сейчас. Ты пробежишь 100 метров, а нам надо 10 километров пробежать. Да, я понял. То есть ты сделай вот это по функционалу. Вот давай два пункта каких-нибудь передашь кому-нибудь. Ну, по функционалу смотри, что. Вот что я сюда перенес. Вот смотри, давай самое простое. Даже, ну, я не, ну, не, не будем вчитываться. Вот, вот ты мне вот, скажешь, да. что здесь самое простое вообще, что Нет, ты по Давай с того, что мне нужно для, сделать для того, чтобы корректно ТМЦ вести. Ой, ДДС вести. Да подожди, я тебе потом по сервису расскажу, как что сделать. Вот, вот выбери здесь два пункта, которые вообще самое легкое, короче. Вот что ты передашь прям по-любому. Вот это я все передам. Ну вот я их выделю. Не понимаю, пока где я немного подожду. Вот это я хочу передать прямо. На Окей, ты это хочешь передать желтым? Давай, а зелененьким сделаем пару пунктов, которые вообще самое простое. То есть ну, вообще как бы самое легкое, что можно из этого списка передать. Вообще как бы, ну прям вообще очень просто. Ну вот это можно передать, когда админ появится. Вот это ну, можно передать. Ну, то, ну вот я тебе говорю, ты стопудово прям ну, сделаешь. Я собираюсь, я этим занимаюсь сейчас. То есть, как только вот админ появляется, все, пожалуйста. Вот. А если он не появится, что там? делать? история, но смотри, обрабатывать заявки. Здесь хорошо, что я их сам обрабатываю. Я вижу сейчас шероховатости, где, ну, где нужно дотачи. Но это все равно это надо мне передавать. Это передавать надо. Модерация директа а бухгалтер у тебя есть осуществлять платежи, ну, чтобы они на тебе платежки взбивал? Да а, есть бухгалтер, я просто я быстрее это сам делаю, чем, чем ей это объясняю. Вот, объясни она, ей, в общем. Она у меня это делает, да, я ей там скидываю, вот эти платежки, я говорю, мне быстрее самому это сделать, чем ей ну. отправить, она загрузит, потом зайди в банк, снова там что-то еще. Я там раз, раз, раз, у меня там все забито, это а, мне не забито. А у тебя платежки приходят? Они забиты уже у меня в истории ну, клиента банка. Сейчас это вот вообще не самое. Это, нет, это не а самое, самое легкое, что еще можно? Смотреть метрики, смотреть метрики медицины. Ну вот Уж... это здесь. Вот они, вот они. Вот они, вот угу. они. Вот они. Прости, повторяю, нет, нет, два выделил, ты по-любому 3 пере... О, три, ну, передашь по-любому. Ну, вот эти я собираюсь передать. Это вот новый админ. Да, то есть, вот это менеджер. Ну, для того, чтобы менеджеру это передать, это мне нужно ему объяснить, как это сделать по-любому. Да, и это модерировать директ, это у меня, по-моему, ассистент Лейла делает. Я просто туда влезаю постоянно. Ну да, ну ты, короче, смотри, тебе очень много всего надо передавать, так что ты не влезай пока, ну как бы там криво-косо, допустим, упадет может что-нибудь. Но, блин, тебе нужно ну, много чего передать, поэтому ты учи их лучше, ну время лучше. Даже если тебе быстрее бы самому сделать, да, там, то ты все равно их учишь, чтобы они потом вести смогли справиться. Иначе ты так никогда не передашь. Ну вот смотри, вот сейчас на этой неделе на что, на что со, за внимание свое распределили. Эти три зеленых пункта, которые самые, короче, главные, ты их передай по-любому. Ну для того, чтобы передать, мне вот здесь нужно нанять людей, обучить их работе. Это ну, да. ну, Все нормально. На это, ну на это и ну, потратить больше всего времени. Ты, ну, ты в заложниках сейчас, у тебя вообще это хрена функционала, много задач и незавершенки тебя сверху дают. Если ты людям не начнешь передавать, не, ну, не закрывать эту штуку, а на себе там типа по пять минут, по пять минут, все, мы не, вообще никуда не приедем. Или мы заработаем этот миллион, и у тебя еще будет сердечный приступ, как бы, и ты скажешь, да нафиг этот миллион мне нужен. Ну, то есть это, ну, как бы, это вообще очень много, короче. У тебя в голове, ну, то есть, ну, прям вообще, там, знаешь, такой рой, знаешь, из, из пчел. Вот, и ты не, ну, не понимаешь, за какую мысль там ухватиться. Тебе надо передавать задачи, потихоньку делать, потом задачи, возможно, будешь передавать на кого-то и просто контролировать и не незавершенки долбать. Вот. И можешь Максиму вот этому сразу поручить, сказать, Максим, придумай отчетность, придумай то-то, то-то, сделай то-то. Да. Вот фронт работы. Ну, изучи вопрос, ну, как бы, выдели ему время там какое-то, чтобы. Пока ну, так, он, пока вот так. То есть он был ответственный за проект, этот вот. И чтобы он начал уже что-то делать, отчитывался перед тобой раз, ну, вечером, например, что он сделал, что он там, э, да, там какие он там их карты сделал, что, он, что там по инвентаризации у нас, да, там, чтобы ты ему обратно, ну, чтобы таким-то учителем было, а не то, что А, ты тупой, давай я сейчас все сделаю быстро, а ты иди нафиг. Ну, то, что он будет учиться, то, что он с третьего раза только там, или с пятого раза начнет делать нормально. Ну, готовься к этому, это бесит. Ну, ну, как бы, но ты без этого вообще никуда не пойдешь. Ну все, good понял я здесь. С этим я понял. Понял. Завершён. Вот, вообще да. не делаешь сейчас, да? Вообще нет, ну, не. Мы, не смотрюсь. Нет и что, Самые, давай пять штук самых вообще супер простых. Это уже сделано. Кстати. Вот сделай. Ну пиши готово. Вот статус готово. Вот, вот, и притаскиваю вот туда так, вниз. Что они работают? Теперь только осталось проверить. А, проверить. Ред. А если проверить и готово, то не готово. Убирай готово. Почти готово. Если проверить надо, то там может быть далеко не готово. Ну, туда вот так вот пока. Ага. И как только сделаешь, тебе вот вниз туда, видишь, где готовые у тебя. Да, я понял. Раз, два, три, четыре, В пятую пятую, пятую. Ну могу вот здесь вот. А, вот что мне надо сделать? Где у меня место админа? Разобрать место админа. Во, вот это. Полюбим. Она сделает. Вот так. Вот. Все. Вот это сделаешь, получается, или не сделаешь, или сделаешь коряво там и функционал там что-нибудь обучишь их, или обучишь коряво там начнешь передавать. Вот и все. И следующий созвон с тобой тогда вот после, ну как ты что-то сделаешь, у тебя там получится, не получится, и нам надо будет созвониться. Все, я понял да вот зеленая долби получается желтая там контролируй вот. да. то же самое да то есть тебе маленький то есть у тебя хаос мы берем маленький кусок и его делаем Ну потом опять маленький кусок оторвем мы опять будет так мы, так мы только упорядочим то есть сразу весь хаос у нас не получится упорядочить да? Я думал это я думал сейчас мы созвонимся ты мне скажешь не Буду... я самое главное, короче чтобы тебя мозг понял, что вот есть задача, есть функционал, есть незавершёнки, и что ты уже начинаешь это передавать. Ну, то есть это начинаешь выполнять, функционал передаешь, незавершёнки у тебя начинают заканчиваться. Ладно, ну, ладно, ладно, Вот, и вот туда перетаскивай их, получается. Ладно, хорошо. Вот, и смотри, нам бежать долго, поэтому ты как бы не надоровись. то есть, ну, желательно другими руками там передавать, там ну, вот так вот делать. Да, как неделю, как раз, а потом да. недели ничего не делать. Да, мне этому как раз и научиться Ну да, вот самое простое вот это сделать тогда. Если что-то получится, не получится, со мной созвонимся, новый такой мини-план составим. Да. Нам же надо не только результат сделать, а чтобы он потом остался. но ну, а ты сделаешь, а потом миллиона потом минус 100. ну как бы смысл. Да, хорошо. Все, ок. Теперь понял. Погнал О, дальше. Да, учету, что у тебя там как у тебя ты понял что там надо делать где делать по сервису это, по учету а вот сейчас буду вводить данные за сегодня а, а со складом разобрался как там поставщика добавить и склад и как я это не переводить? Смотрел, что это делегирую а. Но ты главное через себя пропусти чтобы они тебе потом объяснили как что это и чтобы ты мне мог объяснить чтобы да. я тоже правильность хорошо вот. и так смотри, нет, не надрывайся, у тебя прям очень много, ну, то есть у тебя прям очень-очень много задач и функционала, ну, то есть ты прям в таком режиме живешь, как бы постоянный какой-то. Ну, это, большин... это сейчас такая история. Ну, да, да, нам и надо, надо короче будет. Это я особо... сейчас, получается, уволил почти всю команду и ну, да. заново собираю. Вот и поэтому много-много функционала сам тащу сейчас. Но это временная история и как бы сейчас буду передавать. Все. Ну лады, лады, давай провернем тогда. Ну. Давай. Все, давайте это все провернешь там На каком-то этапе и созвон И дальше также будем смотреть, что у тебя там по учету И что у тебя получается по задачам, по функционалу Давай Договорились. Подписывайся на мой канал Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео Обязательно пиши, что ты думаешь в комментарии С положительным оттенком а Если что-то нужно, можешь написать мне В личном сообщении или в комментарии Я прочитаю, обязательно отвечу до новых встреч, друзья. Пока-пока.